Как быть при высокой конкуренции в нише? Очень часто ниша бывает высококонкурентна и там уже плавают очень большие рыбы с большими бюджетами. Но не беда, всегда можно победить и там. Главное стараться и немножко креативить. Работайте с низкочастотными ключами. Пусть Пока большие рыбы берутся за высокочастотные либо среднечастотные ключи, вы отбираете и делите рынок по низкочастотным, по маленьким ключам. 10 ключей по 10 запросов дают ту же самую сотню. Хотите узнать больше, пишите нам по этим контактам. Либо задавайте вопросы прямо под этим видео, с радостью на них ответим. Пишите, звоните, приходите к нам в гости и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».